Ура! Сегодня мы знакомимся с приложением от нашего любимого разработчика Тока Бока. Называется оно Тока Бенд. Приложение платное. На данный момент оно стоит 99 рублей. Но часто Тока Бока устраивает акции и скидки. И цена на это приложение падает. Иногда оно становится даже бесплатным. Нас встречает милая оригинальная заставка. Надо отметить, что каждому своему приложению этот разработчик придумывает новую заставку, обыгрывающую свой логотип и тему приложения. И вот мы в игре. Снизу у нас 16 оригинальных неповторимых музыкантов. Каждый из них издает необычный шум, поет, играет, пищит. Топает, свистит и много еще чего делать. Нам делает. нужно схватить и вытащить понравившийся персонаж на сцену. И тогда он покажет себя во всей красе. Мы можем поднимать нашего музыканта выше. И тогда темп его исполнения становится все веселей и энергичнее. Вверху, по центру, есть место для звезды. Это сольная площадка, где можно поиграть с каждым музыкантом по отдельности. Это просто здорово. Каждый отдельный музыкант будет отжигать в своем неповторимом стиле. Анимация просто волшебная. Музыканты все с характером и каждый со своей изюминкой. С персонажем можно взаимодействовать. Они все интерактивны и реагируют на каждое прикосновение. Подстраиваются под ритм. Напомним, что их h 16 и получается как бы плюс 16 отдельных музыкальных мини Наигравшись с каждым персонажем по отдельности, можно перейти к созданию своей музыкальной группы. Это совсем не сложно. Для этого нужно просто повытаскивать понравившихся музыкантов на сцену и слушать. Менять их местами и снова слушать, пока вы не создадите свою идеальную музыкальную группу. Вот и чудик в очках и кепки, с иконки приложения. Он тут один из самых заводных и веселых персонажей, вроде как маленький рэпер. Что-то втирает нам про жизнь гангстеров и полицию, шучу. Никаких гангстеров и полиции. Это детское приложение, оно подойдет даже самым маленьким деткам. Управление очень простое, все понятно и дружелюбное, никаких посторонних кнопок, рекламы, только сцены и музыканты. Разработчик постарался, и каждый музыкант нарисован и анимирован с душой. Только поставь их на сцену, и они заживут своей веселой неповторимой жизнью. Вся игра полна позитива, она добрая, веселая, да просто чумовая. Только ради нее одной нужно покупать себе iPad. Даже наши эксперты не смогли удержаться, забросив все дела, оставив своих ревущих деток. Они создавали свои ансамбли и подолгу зависали в этой игре, дирижируя, подпевая, пританцовывая. Игрушка заразная. Эту мелодию вы и ваши детки теперь будут напевать неделю. Так что лучше подучить ее вместе, чтобы петь слаженней. Да, мы настоятельно рекомендуем, хотя нет, мы призываем, мы требуем. Обязательно скачайте вашим деткам этот шедевр от тока-бока. Играйте вместе с ними, и вас ждет море радости, веселья и смеха. И высшие баллы Диге мамы 10 из 10. О <связать> Стик